Так, так. обыкновенный день, обычный день, кинул, спокойно, помогите, Слышь что <соспорщик> за гуль? Ты кто такой? Это кто такой? Я их Я за километр с Да хватит драться. Лука не будь, я не что что у он? тебя с глазом? На войне пострадал? <сёк> <сёк> Шук, дед, о чем меня с глазом на войне <сёк> поставил <сёк> о чем меня с глазом <сёк> скажи алеша о дед ему помог. И Ой. он вообще с что тебе надо битая клешня на, на нет. Я сейчас... Да. Люди, тащите да. кол. Знать 50 у. рублей. Тащите нет. кол. Мы сейчас Дед, так помоги. Так, ты ко... нет, иди сюда. О, Дед, ты. помоги. Ты, Шумот, ты вернул ты свое трогайте. тело? Помоги, Я свое тело Дед. терял? Дед, нет. помоги, меня убивают. Ну, наверное, ты, ты же не тоже. Ты сейчас в космос у меня полетишь, так, а? по, -по, -по, -по, -по а, ты, да, да, пойдем побазарим. Еще на меня напал. Нет, у нас все сломают. Я так, его не, о, Где дайте вы всякие палочки, палочки взяли? Дайте мне дайте, тоже палочку. Дайте, дайте палочку. Где палочку купить? Нет таких <пишут> палок в моем районе. Так, это просто палка. Где купить а, купить да. Дед, пошел отсюда. Ну, просто... а, так, палочка? Да пошли. Я палочка? тебя найду. А, у меня же здесь палочка? Где палочка? Где палочка? Где палочка? Где палочка? палочка? палочка? а что -а. ты падаешь а, под ногами У меня голова кружится а -а -а. Ты вернул свое тело Да Правда, ты такой худой Ой, ой, ой. Да у меня голова закружилась Так, все, меня бесит твоя голова Тебе сейчас по голове ступ... <Janet> Стой ты Я как-то окрутился У меня голова кружится Ой Я что-то сделала Подожди, я в космосе Ладно. Сейчас помоги. У меня голова верхтормашка. О, Ладно. все привет. Пошла. Ну, Понятно. Так, я вижу, ты свое тело да, вернул. Да. Правда, ты такой тощий, мне аж хоть тебя О. бить страшно. Еще плюнешь, еще косточку сломаешь какой-нибудь перелом открытой степени. Ну будет. извините, я сейчас пойду искать себе новое тело. Так, сюда жуди. Так, вот тебе сэндвичи с этим. Вот тебе блины. Что еще вес поднимает? Курочка обязательно. Ну, морковка это диета. Ну вот, сэндвичи наешь. Толстей. А, ты представь. Да, уж вкусно. палки. Ты представь, что не хочешь что, Мне хочется что? Тебя побить. что ну? ты похудел. <связь> Аит. Eat... А, знаешь, кто сейчас владеет? царством подземным что? ну угадай с трех раз. бывший мэр города Эклипса. да она сейчас управляет подземным Но... царством плохая кандидатура я пойду к нему чайочек отравлю ее ой и так. что Какую отравлю. Вот, она стала. Теперь возьмем Тарси. Отравить ты ее не сможешь, потому что это теперь ее. Аида вроде видите, избавились. Ты... Или его посадили. Что-то там, короче, с ним что-то сделали. А я слышал, что там. Теперь троит... я жду. Посейдон. Он мне отдал... Может быть, Марина придет, а? Что Посейдона, чтобы он мне все эти отдал. О, без. Тебе это все надо отдать мне. Это мое общество. Мая! я тут съездил. Я пошел я отсюда пытался. А вы там рете? Да. Отряд меня избивает. Вообще. Ты посмотри, отбивнуть Что сделать вы? можно. Олег, ты четочку потолстел. А не, Олег, ты, ты, ты чуть четочку а, поправился даже. Это котлета. Нет, Олег, Ого, Олег, Олег поправился. Момент. Это Вы что Ой, сделали? Вы меня приплюснули. Бегу мне в комнату. Олег... Олег... Олег... Олег... Олег... У Олег... Олега... Олег... Олег... Олег... Кого? Загорал. У меня в у... от... комнате. Они Олег... что тут заняты? Валили отсюда. отсюда. Э, Адри... Адриан, покорейся, Олега. Он я сейчас чихану. Худ... Он худой стал вообще худу. Свалите отсюда, мерколыги. Олег? Да мой, что я, он, Олег, хочешь грибочек? Олег, я тебя грибами накормлю. У меня есть жареные Хотим куры. Сможете Олег... выиграть их? Они мне Олег, бесят. Олег, Олег на жареный курица. Да Выйдите отсюда, нет. или я щас буду грибочек. чихать без остановки. Так. Подожди, мне надо сейчас. я не специально. Так, выметайся отсюда. Олег, я сейчас чихаю. Быстрее выметайся. Да ты шо, он не трогал Да быстрее уходи уже. Я деда позову, он тебя... Слышь, я сейчас позову деда. Пошел отсюда. Так, все. Выметайся. Вот ты, вот ты. Выметайся. Так, а ты зайди. Чихнул что ли? Я нет. он грибами отравился, А что там за? Я тебя отравлю! Я подкачался. А и твотка. Восемь. Куплю себе одну штучку. Смотри, хочешь такую штучку? Смотри, какая классная. Идите вы, все хорошо. На. Пойду, пойду свиней резать. Ну Надо деду отдать. Да, так, деду, пошли. Да, иди, деду отдай. Да не мешайте мне, я хочу это отдать. Дайте деду отдать. Аид, у меня... Что с тобой? А <arid> у меня тут вопрос, откуда тут у тебя делает водка Аида? Продается. Что за тобой вопрос? А, кстати, я тут пойду к себе. Давай, Седая. Я Тихо. с тобой, это вы заместитель, пошли. Так, я пойду к себе. Нет, сперва мне надо посмотреть э, отель. Должны были сегодня о, еще второй достраивать у... третий этаж, ну, не знаю. А может, а может я перееду в отель? Ну, покупай, доживи. Отель для бомжей? Вы что, бомжи? Нет, отель для Нет. богатых, балбес. Так, сколько стоит? Сколько? А что что? Ж... Тут только один номер. Да, мне а только... Дайте мне а, денег. Дайте мне денег. Это мне деньги дай, дайте. Ну ладно, я пароль даю. А, да. Вы можете идти, я буду тут. Может Там быть, сошли. каток что-то сделать с бассейн из катка? Я, я сейчас перееду. Да, сюда. кстати, Нет. прекрасная идея. Можно, я тебе скажу: я, можно, я уже зимой сделать, дома могу жить. Зимой делать из него каток, а летом делать бассейн. Бассейн. Надо, кстати, этим заняться. Так, все, мне. Агу, надо... я заняться а, Адриан, ты мэр, у меня такой Помогите, вопрос: не... когда у нас будет рыбная уже вот этот рыбная ферма? тебе надо? Помогите! Ты не подходи к мэру! Чутье злодом. Он ослеп. А, это, а, это... А, это коровий а, вирус. Чутье злодом. Капец! Адриан, вампир а ты... не чистый, нет, Адриан, Адриан, будет сезон рыбалки уже наконец-то. Можно я спрошу, Адриан? Мне кажется, или с тобой разговаривают призраки? Нет. Ну в таком ну, большом нет, расстоянии, нет, я слышу, это вот эти ничего себе, он. Гор Алло, я, я тебе звоню по телефону. Ты. Ой, у меня телефона ты, нет. Я принимал звонок. Вы принимали а звонок как-то? Алло! Я уже голос себе сорвал. Дайте мне деньги, давайте, а я вам Где эту штуку, я это видел? У меня такой вопросик, когда у тебя будет Рыба... Э, э, сезон рыбалки скоро когда скоро. закончится пока Мучите. когда вот перестану а сейчас на, скоро денег я сделаю сезон рыбалки ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. дайте эргофирончик пожалуйста так все пойдем поехали когда я мая ребка когда мы что у так ты сам нанимаю это все за сведения за я же это свои делал, и ты делаешь за свои. Дел, ты за Нет, свои ты дела дела дела. за государственные. Нет. Вер воры ну воруют ладно. деньги. Сделали у меня в целом. Деньги. Я возьму кредит А3. Воруют деньги, воруют. Фу, посадите его в тюрьму. Так, здесь там будет моя статуя великолепная. Так ты чё ещё? Что это человек? А корону спусти. Так, ты спусти. Ты не аид, чтобы корону носить. Лапа. Ой. Я тебе эту палку в это место засуну. В глаз. За шаром. Тут так. снимают, тут происходили съемки фильма просто. Под ним Так, ладно, я найму этих, найму этих, встретили. и сразу ко мне в кабинет. Так, я могу заняться этим бассейном. А? Тебе сейчас бассейн где-то. О, где О, О нашел. А, а зачем мы это все бежали? Курочки, Я не знаю. Но то, что не Посторонний человек зашел, зашел в а, ну, да? нет, он может заходить. Он же к мэру заходит. Без Можно? разрешения. мне кажется, он уже ему это не нужно. Ему ладно, нужно. ему больница нужно Вы... человек сдох в Будьте вести ему скоро, ю-балбесы. Снимайте это на этот стрим, вы станете популярными. Снимайте, умер, бомж. Я уже снимаю свой леди-билон. Так, я пока займусь там всякими работами. Человека в Линде ударили головой, теперь он приемыш. Люди, я напомню тоже для того сына Адри. Покормите его хотя бы. Ну, так его мать уже нет.